Всем привет, дорогие друзья, с вами Трикса. Ребят, я еще буду делать обзор на свои старые видосы, как вы видите. Мой видос 21 декабря 2017 года. Ну, давайте смотреть. Трикса, ребят, я вас всех поздравляю с декабрем, с 19 декабря. Спасибо. 19 декабря. Да, ребят, ты выложил потом через я два это дня. Это просто коротенький. Коротенький. Я этот ролик mm, выложу да, на две минуты примерно в субботу. Ребят, ну А 21 декабря и... что у нас тогда будет? В понедельник в следующем я вылажу этот ролик. <laughs> Влад. Этот ролик у меня будет самым хорошим. Куда привет, ребят, Новый год. Э, наступает Новый год, ребят. Да. Не забудьте, пожалуйста, поставить под ролики, пожалуйста, под всеми нашими роликами лайки Ага. и позовите друзей. Ребят, да. сейчас у меня просто... Что Ой, просто? Ребят, я не на свой, конечно, телефон это сейчас снимаю, у меня просто... Да, ладно, я тебя понял, молодой. Давайте дальше смотреть, что у нас есть такого. Но это новенькие видосы, нет, ну, как сказать, новые, старые. Вот! Нашел два года назад. Тут хоть не так стыдно, наверное, будет. А если я приеду, то можно с Авторские права. Ну, раньше я был лучше. Ох, чё ж можно еще? Где еще? И, где... Пишите его, и... А. и пишите в комментариях, вы хотите за эту или же голосование будет. Просто напишите хэштег да. «Новый формат» или хэштег против нового формата». Старый формат. Ребят. Ребят, я хочу купить GoPro от Sony, а вот вы видели, вот тут вот, где-то было ну, типа фотография. Да, это... А, вот. Надо, надо, надо. Да, вот она, видите, вот, вот видишь? Да, вижу. 22 февраля. А снимали мы на это на мое надежде рождения. 20-го. 19-й год, два года назад. Да, чтобы наш ролик с лучше и лучше, а чаще. А, купить этот. так, надо этот ролик купить, чтобы вышел. Да, да, да. И скоро будет новый. Да. Не только, да. Новая FIFA Mobile. Что это? Всем привет, дорогие друзья. Да. С вами Это FIFA Mobile. Ага. Новая версия. Ребят, Отлично. Сейчас. Ребят, я играл в FIFA Mobile. Я прошел а, какую-то часть там маленькую. Да. О, да, да это событие. Вот. Это новая FIFA. А -а -а. Хорош, ты хорош, Ник из бро, хорош. <свят> Давайте вот последний какой-нибудь видос посмотрим, на подобие цитаты из ВК. <свят> Но слетал в будущее и узнал, что если пить воду из крана, станешь сантехником. А, лучшие цитаты из ВК. Раньше в каких-то группах были эти цитаты. Интересно, мы подумали, типа, а дай попробуем. Все равно, и такое... Вот, ситуации... Нет. Всем, Три года назад... Вода, а то это зараженная вода... Ладно, ребят, я бы, конечно, мог попробовать все свои старые ролики уместить в один, но лучше я разделю тип на несколько, чтобы и у вас, и у меня было желание дальше это делать, у вас, чтобы это смотреть, типа, да, все друг друга связано. Ладно, ребят, если вам понравился этот ролик, не надо ставить лайки, подписываться на канал, не переключайтесь, с вами был Никас Бро, Ваня. 3, на канале 3X. Ребята, всем удачи.